Дело в шляпе. Лапе. Нюхай бебру. HA!ح COB ты с хо! Ah? Rico! Nice. had pł 상태 Это пиздец. Nope. охрененно тупая идея <смех> <смех> видишь суслика? нет и я не вижу а он есть пидарас <смех> пидарас вам помочь. Yeah <laughs> boy.